поймут, что их убили. Вот выбивает дерьмо из этого острова два дня подряд. Миллер, как только мы подаем сопротивление на плацдарме, ты садишься на радио и запрашиваешь огневую и поддержку бани. Ройбу, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки долины Деревьев. деревья. Будь на позиции, когда мы двинемся в грудь. Что, что Это был один из наших. Ой, мать рядом. Еще один транспорт. Быстро, пригнуться. Слышите его. меня. Держись, парень. Нам надо убрать эту штуку. Да, дерьмо! Матила, отпускай парень. Они повысили нас, нашу... мы забрали а, вот, мы мы забрали нас, мы забрали нас, мы забрали нас, мы нас, тут забрали нас, весь пластан. Загородительный огонь Высокие высоте этих пикней. 8 1. Хадимут 35. Дистанция 28. Дал. Пошел. Откуда ведется огонь? Удаем прицели от себя. Пошел, пошел пошло не так! Даже не предполагалось, что мы с ней этот удар должно быть слегка успокоилось. Где Что нам делать? Выдвигаемся! Ищите сержанта! Все готовы? Наверх! Идет, идет, Терьмо! пехота. Ими их оттуда! Пулеметное гнездо! Ложи! Живо! Огнемотик! Вперед! Шкирих в шоу. И в путь такие! Если ты вперед, пусть Я их вижу Прямо впереди! А! Отдай! Огоньная поражения. У нас матери! Прекратите на огонь и лайфхак 2.5 попадание. Цель уничтожена. Прекратите огонь. Катику. готовы поддержать огнем покажите расположение цели. Ганата, уходим живо! Подходи его отсюда, друзья! Походи! Черт, он там делает! Сними его! <Слышен> Хороший выстрел, <Слышен> Миллер! Вижу противника! Вот они! Дрови! Они лезут прямо из травы! <Слышен> Держаться вместе! Они ушедятся! к земле! С этого момента всем тщательно просматривать местность! Они могут быть где угодно! Перегруппируемся у грузовика! Я Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Филлер! Вызови ракетный удар по пулеметному пункту! Вызови ракетный удар по пулеметному пункту! Граната! Вызови ракетный удар на эту позицию! Граната уходит Родительный огонь 2 2.5 попадание в цель уничтожено. Прекратите огонь. 15 секунд. 10 секунд. Биллер! Нам надо захватить их, прослох! Упадей! За угасными на подходе! Далее! Координаты получены. Прекратите огонь. 2 2.5. Попадание. Цель уничтожена. Прекратить огонь. Давай! 15 секунд. Вверх по лестнице. 10. Бросим секунд. их отсюда. Нет! Берегон! Миномётный оков позади нас! Они приезжали наших Есть земле! Есть введение, уточните все это приём. Жель огонь на поражение. Давай, Виллер! Вызови ракеты! Кажетские танки! Прекратительный огонь в эти два пять попадания. Цены уничтожены. Прекратить огонь. Возможен ракетный залп. Залп по цели. Опять поражена. Готовы нанести ракетный этап по побережье? Просто чёрт меня дери волшебно! Хорошая работа, ребята. Внимание на меня! Что дальше, Что Зачистить местность! Ожидать дальнейших а приказов по Скоро, Полонский. Скоро. А -а -а! А -а -а! А -а Салливан, нет. А -а -а! Держись. Все будет в порядке. Санитара.